здравствуйте уважаемые гости моего канала с вами екатерина попова и канал youtube для начинающих в этом видео в рубрике внутреннее оформление канала youtube мы с вами узнаем как управлять и навести порядок подписками на канале youtube на данный момент у меня в подписках полный хаос то есть здесь все мои каналы не собраны в группы и просто вот находятся в одном большом длинном списке и для того чтобы мне найти какой-либо канал мне нужно прокручивать эти каналы вниз и искать искать и искать канал а все картинки яркие все интересные и очень сложно быстро определиться какой именно канал мы ищем для этого у нас есть такая волшебная строчка, которая называется «Управление подписками». Находится она в нижнем левом углу. Нажимаем на нее. Вот она. И у нас появляются все наши подписки, все каналы, на которые мы подписаны. Для того, чтобы нам было легче работать, мы нажимаем на вот такую синюю кнопочку, которая называется «Создать новую коллекцию». Нажимаем. И называем коллекцию. У меня это будет называться коллекция YouTube Взаимопиар. Эта группа будет предназначена для людей, которые э, помогают мне в раскрутки моего видеоканала на ютубе. Я состою в чате, в скайпе и в группе ВКонтакте. И эти люди тоже находятся там. Так вот, для того, чтобы мне быстро находить этих людей, эти каналы, я выбираю. Выбираем. Я не буду сейчас добавлять туда всех. Просто так для примера скажу всех тех, кто наиболее на данный момент запомнился. Так, это у нас, вот, конечно же, Геннадий михаил екатерина зоголя с интересным названием алина тоже вот дети и родители булат геннадий так так так сергей василий так так ну и практически все вот эти каналы они все состоят в этих группах достаточно сохраняем и автоматически у нас появляется Слева в графе подписки наша новая группа, на которую мы наводим и видим этих людей. Давайте создадим еще одну группу, чтобы было видно, как это легко еще раз делается. Еще раз. Так, нажимаем, переходим. Здесь у нас уже небольшая синяя кнопка а «Создать новую коллекцию». Назовем ее «Политика». «Политика». Политика. И выбираем. Тут у меня на этом канале не очень много политики, но она есть. Это канал Лайк like ТВ. Это канал у нас еще Познавательное ТВ. Ну, достаточно. Сохраняем автоматически. Раз, и появился канал, в котором на данный момент всего лишь два канала по Ютубу. Как же нам удалить, например, вот эту группу? Мы опять заходим в управление подписками. И напротив количества каналов есть у нас наша шестереночка. Нажимаем на нее. И появляются те каналы, которые мы можем удалить по одному каналу, а можем удалить всю коллекцию. Давайте, вот уже удалили один канал, мы увидели, да? И удаляем всю коллекцию. Автоматически раз, и все исчезло. Осталось у нас только YouTube Взаимопиар. Я сейчас пойду заполню до конца свою эту группу по Взаимопиару. Ну, а с уроком на этом все. Надеюсь, что у вас все будет красивее и лучше, чем у меня. Потому что, когда порядок на столе, это хорошо. Стол может быть рабочим, письменным или вот таким рабочим, как у меня на данный момент. Итак, в этом видео мы с вами научились, как управлять подписками на канале YouTube. Всего доброго! Спасибо большое за то, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки! Комментируйте, смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Все читаю, всем отвечаю. Всего доброго еще раз и успехов вам в ваших начинаниях!